В этом позвали бабушки, дедушка парализованный наверху, мы не смогли его спустить. Бабушки, соседка, вот это мы с мужем, дети выехали на третий. Но когда ты и туда начал, а летело все на третий, вот отсюда. Вот тут стоял там, вот тут стоял, вот так техника стояла. И хрена начали прям по домам, по... никакой здесь в России не было. Мы это все видели. И я еще хочу сказать... Вот просто, чтобы это все услышать. Сначала запускают людей туда, разрешали брать все, ну, кроме спиртного. Люди голодные, они голодные были. Люди брали продукты, а вояки брали золото, шубы. Потом резкий звонок, они сворачиваются, люди за ними не поймут. И через 20 минут туда прилетят, разбили в на... Это что, Россия предупредила, но все все знают. Люди когда кушать, да, ходили кушать, люди искали, они уже брали остатки, если действительно Мариупольцы, они брали остатки, но таких потом записывали у мародера, а мародеры были, наши защитники, мародеры. Люди на кострах все варят, заезжают прям в техника и начинают по 17-му хреначить, хреначат, хреначат, хреначат, люди уже бедные, они просто вот так пригинались. Потому что мы боялись, что придет. И правда вам хочу сказать, знаете, как российские самолеты же звали? Врачи летят. Мы их не боялись. Потому что мы, не... мы знали, что они хотя бы отобьют эту нечисть чуть-чуть. Боялись не самолетов. Потому что они защищали нас. Мы знали, что они не, ну, не могут. Они же между нами прятались. А боялись вот этих тварей.